Мне нравится, что это называется концепт размышления, потому что я думаю, что разговор о жертвах политических репрессий и его новомучениках, он, с моей точки зрения, не должен иметь чисто мемориальный или поминальный характер. Скорее, вот то, что меня волнует, это вопрос о том, к чему это наследие мотивирует или э, обязывает или вдохновляет нас самих то есть как жить в мире, как жить свою жизнь помня и зная о том, что э, те события, которые связаны с судьбами жертв политических репрессий э, советского периода, происходили вот, поэтому для меня лично вот эта ключевая тема моих размышлений в связи с сегодняшним вечером. Наверное, я попробую сегодня что-то об этом сказать, что-то спеть. Но для начала, наверное, в первой части несколько песен, именно, может быть, тематически связанных с, с советскими политическими репрессиями. Первая песня будет называться Окаянные деньки. Названа, названа она по книге Ивана Бунина Окаянные дни, в которой как раз описывается вот его наблюдение, ощущения, связанные с э, событиями после, как я понимаю, октябрьского переворота. Но скоро мы поймем, За что нам это Тревожный сон, потом подъем перед рассветом Эхокаянные ездинки Темно и страшно И позывные огоньки на дальних башнях. Закрыл глаза и не хочу глядеть на это, не то я тоже закричу, вся власть с советом. Красноармеец молодой из Петрограда Уже ведет нас за собой кругами ада. Путь про радость и уют Так не бывает Здесь даже птицы не поют А как бы лают. И всех нас гонит общий страх К единой цели И мысли в наших головах Оха, не Это как, да? Как буду славить? Э, ну то есть можно в... по после песен прям не хлопать уже по окончанию. Всё. А тебе как по звуку? Нормально. А вас слышно? Слово главное. Да. Слышно. Вот сейчас я спою песню, которая из современной жизни, она такая фактически сатирическая. Но она исследует тему, которая для меня очень важна в связи с темой политических репрессий. Это тема того, каким образом распространяется и торжествует дух доносительства. Да? Каким образом возникает такое настроение или такая возможность в обществе, при которой возникло то количество доносов, которые были написаны в 20-30-е годы. Тут в песне будет описана простая бытовая ситуация, но в ней я попробовал исследовать, как вот это как вот эта болевая точка срабатывает. Босса, вот это. Называется Усталые люди. Откуда взялся этот парень, всего квартал, как он в компании, О чем он там на совещании, И почему кивал начальник, И что там у него за планы, А как на это смотрит главный, Он все-таки какой-то странный, этот парень. Усталые люди, Вращают шестеренки мира, Усталые люди Придут из офиса в квартиру, Усталые люди Сидят по пятницам в траксирах, И все продолжается. Сегодня снова понедельник А он счастливый, как бездельник А может, это из-за денег А вдруг он вражеский подельник А что он пишет в своем блоге О президенте и о Боге Он все-таки какой-то странный этот парень Кажется, он ненадежен, И это так меня тревожит Я напишу, пускай начальство знает тоже Пускай начальство знает, что он дерзкий парень Усталые люди Прощают шестеренки мира усталые люди придут из офисов в квартиру усталые люди сидят по пятницам в трактирах и все продолжается и все продолжается и все продолжается. Спасибо. Напутал все слова во втором плете. Ну, как бы ключевой смысл все-таки, я думаю, что можно было донести. Для меня тема политических репрессий это тема, в общем, прямым образом коснувшаяся моей семьи. В разных аспектах И раскулачивание сестры, семьи моего прадеда И ссылка на 10 лет без права переписки Сестры моей прабабушки Там была такая история, кстати, довольно характерная Значит, Во время войны люди в населенном пункте попали в окружение И немцы их загнали в церковь и там была больная женщина, у которой болел ребенок, а моя прабабушка, вернее, ну, как бы сестра моя прабабушка, в общем, прабабушка, она хорошо знала немецкий язык. Вот, и она попросила у немцев, которые там находились, вот, для ребенка принести воды, какую-то о нем проявить заботу. Ну, и потом, значит, кто-то, вот, так сказать, сообщил, что такая-то, такая-то, общалась с немец... с ним с немцами на немецком языке. Вот, после чего она на 10 лет отправилась в Караганду, без права переписки. Работала там и прачкой, и заведующей, прач... и заведующей прачечной но ну, в общем, ровно через 10 лет она вернулась, слава богу Вот, а мой прадед, который был замужем за... за... за женат. женат да, женат, извините, да Женат за девушкой из... из графской семьи, то есть из дворян Он каждый день, уходя на работу, клал в карман зубную щетку Потому что понимал, что вернется, он не вернется Это, в общем, еще большой вопрос вот. Поэтому, мне кажется, тема политических репрессий Она как бы не где-то далеко Она так или иначе связана там, с семейной памятью Или с семейной памятью каких-то людей, которых мы знаем Это такая тема, в общем, еще очень близкая вот. Ну, а кроме этого, для меня эта тема близка Потому что я много лет возил трудников на Соловки вот, а там, конечно, была такая э, вершина вот этого, э, системы Гулага, да, где находился советский лагерь особого назначения, где, собственно, вот эта адская сущность безбожного советского режима, она себя проявила вот буквально и неприкрыто. Просто это было место жестокого истребления людей, жестокого мучения над людьми. Э, вот просто ад, как он есть, с моей точки зрения. Вот он, собственно, и происходил на Соловках. Поэтому сейчас я про песню, которая называется «Соловки». Если хочешь средства, в то спи, Получай в наследство Соловки. Если хочешь средства, отоспи. От Получай в наследство соловки. Уэх что здесь между людьми, ты еще не понял, так да? поеди. Выходи на берег и смотри в лабиринтах пляжу. С красными бантами на груди И товарищ Сталин впереди Если хожишь средства от тоски Получай в наследство соловки Черной головою пратью Нам с тобой моя в этот день А под синим небом как пожар молится святое а под ногами спрятан рай-рай-рай Ржавою лопатой откопай Если хочешь средства от Получай наследство Соловки Если хочешь средства от Получай наследство Соловки Ну вот. И сейчас уже, наверное, я бы перешел от темы как бы воспоминания, темы пометования об этом, которая с моей точки зрения очень важна. Но все-таки это еще как бы далеко не все, потому что дальше вопрос. Извините, может быть, я сегодня там буду больше говорить, чем петь, но для меня это достаточно принципиально. Вопрос, который, с моей точки зрения, ставит перед нами э, вот весь этот опыт, да, связанный с политическими репрессиями, это вопрос о том, э, а как, собственно, мне лично жить свою жизнь в связи со всем с этим. И, наверное, ключевой урок, который я как бы для себя извлекаю э, из этого опыта, из опыта людей, которые через это прошли, конечно, из жителей новомучеников, которые я читал. Это урок человеческой цельности Это урок собранности мысли, чувства, действия в одном человеке Который остается как бы верным тому, во что он верит Это, наверное, в первую очередь связано с новомучатыми А второе – это понимание того, что мир, в котором мы пребываем, в котором мы живем в том числе социально-политические его измерения, это страшное, страшное место и что никто не застрахован от повторения ГУЛАГа или от повторения Асвенцема, или, или чего-нибудь еще похуже, к сожалению, потому что мы знаем, что мы видим, как в 20 веке великая немецкая нация, родившая Канта, Гегеля и так далее, пришла к газовым камерам, мы видим, как в нашей стране значит, возник ГУЛАГ, и это все было совершенно недавно. Вот, этот блок я хотел бы закончить песней, которая называется «Иди и смотри». Я не помню, каким я попал в этот город, но я помню, каким я ушел. Там повсюду замки и глухие запоры, и за каждым бетонный мешок, В каждом здании банк, рестораны, аптека, можно долго и весело жить. Я пришел в этот город, я искал человека, мне хотелось поговорить. Он стоял у метро, в дурацком берете и глядел. Утренний свет Я еще не спросил Он уже мне ответил Но я с детства знал этот ответ Я закричал, что схожу С ума от испуга И ношу свою пропасть внутри И он пикнул Если хочешь быть моим другом Это просто иди и смотри И я пошел за ним был мой Гергилий круг за кругом показывал, ад. Я встречал стариков, которых забыли, и детей, на которых кричатся. И я спросил его, что стряслось в этом мире. Неужели осталось лишь зло? И он ответил мне: понимаешь, милый, здесь не холодно и не тепло. Я пошел за ним в рай Я увидел влюбленных, удивленных, прекрасных людей Там Ван Гог рисовал свой первый подсолнух И апостол шел по воде И я рыдал под родным весенним закатом Был закончен мой судорожный бой И он сказал, если хочешь быть моим братом Собирая это небо с собой И я не помню, каким я попал в этот город Но я помню, каким я ушел Я швырял себя в ямы, поднимался на горы Было плохо и хорошо И я не стал святым, но запомнил, как он Улыбаясь, кормил голубей ты говорил, выбирай свой ад и свой рай, Ты по жизни наносишь себе. Он говорил, выбирай свой ад и свой рай, Ты по жизни наносишь себе. Спасибо большое, еще увидимся. Да?